Ух ты, и снова я. Александр Криволат, печенье, ребешка. Коралловый пион. Красавая, красавец. Смотри на какой. Какой красавчик. Бутончик не растел. Этот цветет. Этот уже два дня цветет. Этот тоже два дня цветет. Бутончик. А этот, ребята, уже три дня. Скоро этот цвет. Поменяется цвет парного молока. Красавец, да? Красавец. А этот тоже красавец. М -м? Ну, здесь просто чудо. Ну все, ребятки. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Кривола Печенеги. Коралловый пион Сегодня 7 июня 2021 года. Смотри. Вот солнышко просветило. И смотри, как у него меняется. А здесь солнышко просветило. Тоже. красавцы красавцы просто красавцы ребята просто красавцы и он красавец самое лучшее разводить делением куста пока пока